Всем привет, с вами проект Походили, мы сегодня на концерте юридического института И давайте впустим свежий воздух в эти душные помещения Ты забыл рассказать про кружечку. А, да, да, да Кстати, чтобы выиграть крутые кружечки, вам нужно всего лишь вступить в нашу группу ВКонтакте Вступить в группу Мастерской Подарков И сделать репост закрепленной записи в нашем сообществе И ждать, когда вам дадут кружечку В принципе, все возможно, да? все таки давайте свежий воздух Давай, начинай уже, задолбан А, окей Проект Походили Объясняй, что находится в этой гримерке. Бита. Волос. И пистолет. Улики. Что можно делать с битой, кроме как в бейсбол играть? Попробуй ей уложить волосы. Тогда давай пойдем к азербайджанцу. Самым красивым, Здравствуйте. Вы можете держаться за руки, я в принципе не против. Ты какой национальности? Мардвин. Армянин. Азербайджанец. Вы можете поругаться, каждый сам на своем языке. Э -э -э. Адам и Ева. Какой национальности были? Адам! Азер, азер, армянка -эва. Ева. <съех> Ева. <съех> у нас не Адам и Ева, у нас Армине Эльдар. Yes. Ты похож на Дмитрия Медведева. А, спасибо. Вы Может быть, ты поздравишь всех россиян с Новым Годом? Потому что там походили, может, выйти и в Новый Год. Я поздравляю всех россиян с Новым Годом. Денег нет, но вы там держитесь. Поздно с этой шуткой. Давай что-нибудь новое, актуальное. Про Трампа. А, а я не знаю про Трампа, что сказать. Он рыжий, у него так волосы делают так. Опиши вот этого парня, который стоит напротив тебя, как типа конференсья, типа, встречайте там. на на на на на на на Это просто прекрасный человек. Встречайте лучший друг каждого первокурсника Семен Дубенский. Каликухи, давай ему придумывай. Губа, дубина, арбуз, слякать. Вейп! Вейп! Че? Жиртрест! Я? Нет, он, отхватишь! <свят> <Играет>. <свят> <свят> Меня боятся <свят> Кто ты в этом концерте? Я второй курс пою, помогаю первокурсникам а, Знаешь песня певицы Шер? You believe in love Знаешь такая? Да, знаю Можешь спеть ее? Да, да, что-нибудь другое тогда о о, -о такси Давай О-о-о-о, зеленоглазое такси Тормози, притормози. Что происходит? Что происходит? Не знаю, что происходит. Ты, вообще, ты куда пошел? Я готовлюсь. Объясни, в чем смысл концерта? Все увидишь на концерте. Нет, а вдруг я его не буду смотреть. Потом посмотришь. Где я могу посмотреть? Кем Life, новости университета. Да, да, заходите, смотрите все концерты. Там очень интересно. Подписывайтесь. ЮИ а, чемпион. Навсегда. Блин, такой обалденный концерт получился, мы сами в шоке. Вообще. Что ты так меня толкаешь? Я просто на эмоциях. Вот, можно немного вот так. Хорошо, да. Ну можешь посильнее, давай. Можешь своим голосом сказать 0852. Звони, я отвечу тебе. 0852. Звони, я отвечу. Пожалуйста, только пусть Диман этого не видит. А, а кто такой Диман? Парень мой. Танков? А? танков? Нет, не танков, танков, только вот так вот может разговаривать. Вот так вот может разговаривать. Что ты делаешь? А, я все говорю Я разговариваю. Крадешь технику? Нет. И мы видим. Ты это делаешь на наших глазах? Не стыдно? Нет. Ладно, тогда мы тебе не можем ничем помешать. Привет! Привет! Можешь комментарий прочитать? Давай. Время ваших комментариев. Привет из столицы Урала Екатеринбурга. Будьте здоровы, всегда сейчас... Ой, господи, всегда Все, Не приступайте закон. Димас Сибирь тебя ждет. Привет Димке Литвинову. Он с армии вернулся. Тысяч, тысяч, тыщ. Кошка-мама очень скучает, передает приветики и обнимашки своим котятам. Отдельный привет, Деми Лит... Литвинову. Мы тебя очень ждали. Ну и походили. Вы очень крутые. Кошка-мама. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Нам идти надо. Я ничего не имею против вас. Знаешь, какой-нибудь массаж... Ну, стоп, например. Массаж плеч, в принципе... Знаю. Да. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. И где-то поезд опоздал. И, да, именно это. Угу. Там более такая... Нецезурная версия. Да, примерно так. Ну-ка, давай скажи. Нет, ну ты чё? Зачем? Нецезурная версия. Нет, нет, зачем? Я же воспитанный человек. Хорошо, ну просто тогда рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Рельсы, шпалы, шпалы. Да, мы запикаем это. Где? Где? Видео с гало концерта студенческой весны 2016 и после того как мы съездили в говори, говори. Ну, я знаю Дринтон. Да. вот Сколько ну будет? короче так получилось что мы его не выложили но мы да. потом выложим обязательно а, да, в допустим в день гала-концерта первого снега конце вот выложим 22 числа скорее всего 22 скорее всего а в день галоконцерта а, первого снега ну, не считайте деньги Деньги это ничто Ничто ничтожно Ничтожно что да, э, Это Федор Двинятин Да, вроде бы они Да, да. <с Ладно, с вами был проект Походили, будете проходить мимо Не проходите